Драматический триллер 2017 года. Экранизация одноименного произведения Стивена Кинга. Уилфред Джеймс не мыслит своей жизни без работы на ферме, но его супруга хочет переехать в большой город, продав свою часть земли. Уилфред убеждает сына, что нужно остановить мать любым способом. Неспешное повествование очень напоминает прочтение книги, каждая страница которой держит в напряжении постепенно раскрывая всю картину роковых событий 1922 года. Главный герой не является классическим злодеем. Он не смакует свой страшный план и не испытывает радости и облегчения, когда преступление уже совершено. Постепенно он осознает, что разрушил не только свою жизнь, но и жизнь сына. И все равно неясно, испытывает ли он настоящее раскаяние, пока его не настигает возмездие. Снято пугающе правдоподобно. И, по-моему, в этом и заключается главная ценность этого фильма.